Здравствуйте, дорогие друзья! 6 февраля Русская православная Церковь вспоминает Святую Блаженную Ксению Петербургскую. В этот день в церквях проводится специальное богослужение, звучит торжественный экофист, прославляющий Святую. Святая Ксения посвятила почти всю свою жизнь странствию Христа ради. Житие. В 18 веке в Санкт-Петербурге в собственном доме Жили Ксения и ее любимый муж. Жили в достатке и любви. Но в дом пришла беда. Муж Ксении скоропостижно скончался. Ксения в горе стала затворницей. Только одна мысль ее тревожила. Муж перед смертью не успел не покаяться, не причаститься. Значит, душа его будет мучиться. Чтобы спасти душу мужа, Ксения решила стать юродивой. Все думали, что она решилась рассудка. Показывали врачам, но те говорили, что она вполне здорова. Все свое имущество она раздала нищим. Дом подарила своей знакомой, но с условием, чтоб так искала в ночлег бездомных нищих. Свежей взяла ничего. Она одела красную кофту, зеленую юбку и ходила в них и зимой, и летом, и в дождь, и в стужу. По ночам она уходила в поле молиться, днем же Ксением бродила по улицам. Все ее, когда-то богатую, счастливую, называли «блаженной», Угощали и подавали милостыню. Но брала она не у всех, а только у добрых, сердечных людей. И стали люди замечать, что зайдет Ксения в какую-то лавку, сразу торговля вверх идет, покачает люльку больного ребенка, тот выздоравливает. Но главное, своими речами она говорила людям, что их ждет, и как предостеречь от чего-то нехорошего. Многим помогала Ксения. И сейчас света Ксения помогает обратившимся к ней за помощью. Люди приезжают на ее могилку на Смоленское кладбище, попросить о помощи. Блаженно обязательно отвлекается. Также молятся пред доконы Святой Блаженной Ксении и чаще всего к Святой обращается за помощью при семейных конфликтах, ибо она считается хранительницей домашнего очага. Также молятся при любых жизненных неурядицах, при болезнях, бесплодии. Я прощаюсь с вами, дорогие, дорогие друзья, и дохранит вас Господь. Молитвами Святой Блаженной Ксении Петербургской, чью память празднуют все православные люди 6 февраля.